коллеги. Добрый день, мы сегодня опять с вами в операционной И сегодня я хочу вам показать, как мы делаем лапароскопическую промонтофиксацию Вот этот основной этап в лечении пролапса женских половых органов По авторской нашей методике, так называемой облегченной промонтофиксации На первом этапе над промонториумом я вскрываю тазовую грищину Аккуратно монополярным электродиком и дальше у нас идет поиск тазовых нервов, чтобы отодвинуть их в сторону. Значит, я сейчас аккуратно покажу между фасами по эмбриональному слою. Отведите, а, это бессосудистый слой. Японскими авторами было пару лет назад проведено исследование, которое показали о том, что у нас есть не только висцеральные и паритальные фасции, но и фасции между ними, где как раз проходит тазовый нерв. Смотрите, как располагается. Вот я его поднимаю на инструменте. Это правый гипогастральный нерв. Он идет в правую сторону. Он отвечает за двигательную функцию тазовых органов. Мы его должны обязательно сохранить. Я отвел тазовый нерв в сторону. Вот он проходит, как раз ныряет под крестовую маточную связочку. И продолжаем десекцию вниз. То есть наша цель сейчас выделить... С правой стороны прямую кишку, дальше обойти ее с правой стороны и вверх, между стеночкой влагалища и кишкой, и поместить сюда сетчатый имплант. Вот смотрите, мы выполнили диссекцию тканей, подготовили ложа, где будет лежать план. имплант. В зоне, и теперь я завожу специальную мягенькую сеточку, видите какая она в 3D плетении, очень мягкая такая, эластичная опускаем пониже, напоминает хорошее женское белье, такое опускаем по структуре. Вот И теперь на первом этапе работы сетки я подшиваю крестов маточным связком и шейки матки, фиксирую один конец этого сетчатого импланта. Мы сейчас первым швом фиксируем сетку к шейке матки к задней стеночки Ниточка не рассасывается. И дальше начинаю перчевать. Не рассасывается нить у вилок. Мы уже о ней много раз говорили. Она такая, как рыбий чешуя выглядит эта ниточка. Еще раз обратите внимание. Видите, какая она в одну сторону скользит хорошо, в которую нам нужно. А обратно не скользить то есть, тем самым у меня каждый шовчик, который я накладываю, он является узловым швом. И начинаем вот этот сетчатый имплант подшивать плотным структурам, не полагающим, а плотным структурам, которые у нас расположены вокруг матки. В частности, это крестово связочки. И смотрите, это первый шовчик, такой с петелькой, а потом дальше уже спокойно мы начинаем. Теперь я подшиваю системы вилок. Продолжаем нашу операцию. И фиксирую сетчатый имплант крестовом маточным связками. Видите, как я это делаю аккуратненько. Подшиваю сеточку. Зона сзади матки не совсем удобная, но при соответствующих навыках все у нас идет. Довольно быстро Значит, смотрите Я зафиксировал сетчатый имплант Шейки матки И крестово маточным связочкам. Один конец А теперь второй конец я фиксирую Промонтолиуму То есть к связочке, которая покрывает Как раз эту зону Вот мы не отвели с вами в сторону Мы его видим, не травмируем вот, И аккуратно Тоже не рассасываю синихю Плотно фиксируем к связочному аппарату. Вы видите, что я провожу иглу не через кости, как это многие думают, а через связку, что безопасно. Так как нить у нас синтетика, завязываем минимум 5 узлов, чтобы нить не распускалась. Используем экстракорпоральный способ завязывания узлов и при определенном навыке это очень быстро делается, как вы видите. Срезаем нить, еще один нам нужен шовчик, и этот этап тоже будет закончен. Я сейчас захватил, прошел три маточной связки, сшиваю их между собой. Здесь уже нить используется, которая рассасывается, с длительным сроком рассасываем для перитонизации нам не надо использовать не рассасывающую нить и сейчас мы аккуратно сетку будем погружать под брюшину значит вы видите что я закончил перитонизацию как раз на шейке сетки и теперь начинаю перитонизацию более ниже лежащих слоев захватывая кресово-маточные связочки и те участки брюшины который я рассек, чтобы в это место погрузить сеческий имплант. Видите, как хорошо все это закрывается, перитонизируется. И самое главное, мы этим приемом полностью ликвидируем дуглассовое пространство. То есть у нас внизу дугласового пространства будет сетчатый имплант, который всю нагрузку внутри брюшного давления будет держать на себя. Пока мы проводим перитонизацию, несколько слов о нашей методике. Методика комбинированная. Сейчас вы видите лапароскопический, это один из этапов, из основных, который ликвидирует апекальный пролапс и позволяет этот сетчатый имплант не возникать рецидиву в дальнейшем. Вот это очень в данной ситуации важно. Но сеточку эту мы не располагаем до стенополагалища. Потому что контакт сетки со стенкой влагалища в третий случай приводит к образованию эрозии, нагноении, лишних проблем. Очень важно вагинопластику делать местными тканями. В результате промежность остается живой, родной, мягкой своей. То есть нет никакого инородного материала вдоль стенок влагалища. Особенно это важно женщинам, которые живут половой жизнью. Но для них это очень важно, чтобы все там было хорошо. И ее надо обязательно делать, потому что противовес обычной промонтофиксации классической, где не корректируется как раз размер влагалища, женщины от этого страдают, и многие ко мне приезжают на операцию именно с желанием сказать, чтобы все у них в половой жизни стало нормальным. мы закончили оперативное вмешательство. Видим окончательный вид. Смотрите, это шов брюшины. Мы полностью закрыли сетку. Видим, что сетчатый имплант не соприкасается у нас ни со стенкой матки, ни с яичниками, ни с кишкой. Аккуратно все закрыто и фиксировано. Теперь у нас матка будет находиться вот в этой физиологической линии. И туда вниз уже опускаться за счет этого сетчатой планты не может. Так что это является основой отсутствия рецидива в дальнейшем. Благодарю вас за внимание. Будем смотреть другие оперативные вмешательства позже. Спасибо.